Прости меня За то, что я горда До чертиков упрямо Своенравно Стремление с мужчиной Быть на равных порой неудержимо Как вода От шквала чувств Всегда на волоске И мир мой изменяем за минуту С размеров от вселенной До цикуты Бескомпромиссно сжатой в кулаке и вспыльчиво, и слишком горяча. Но, видимо, Господь своей любовью оберегает души нам с тобою, не позволяя все рубить с плеча. Давай жить так, как будто завтра смерть. И нам дарован Богом день единый, я первая иду к тебе с повинной, Чтоб без любви твоей не умереть.